Не, это у меня не, не выпали волосы после 60 дней голодовки. Нет, они, конечно, выпадают, но не в таком количестве. Это я просто постригся. Вот. Всем привет! С вами Сергей Иванов. Голодовка Samsung продолжается. Почему Samsung? Можно узнать в первом видео. Ищите на просторах в интернете или внизу по ссылке можно перейти на это видео и посмотреть, что, зачем, когда, почему. Ну видео будет название ролика. Поэтому все, что происходит, посвящено компании Samsung. У меня доброе намерение. Я хочу сделать компанию Samsung лучшей в мире. Номер один. Палец правильный. Номер один. Вот, Просьба. Сразу же просьба. Ко всем кто меня смотрит пожалуйста пожалуйста перейдите по ссылке в описании или зайдите в какой бы вы стране мира не были зайдите на официальный сайт samsung там есть раздел написать письмо президенту компании samsung перейдите по ссылке или перейдите э, на эту закладку у вас на сайте и заполните форму, там она несложная, потратите одну минутку, только когда будете телефон номер вписывать, плюсик не пишите, потому что сайт тупит, Samsung позорищ, ну мы разберемся. Вот, не пишите плюсик, и у вас тогда отправится сообщение нормально. Значит, напишите ссылку на мое первое видео, в описании есть, в описании есть ссылка на мое первое видео, оно так называется, голодовка Samsung. Отправьте или вставьте э, эту ссылку на это видео и напишите. Э, пожалуйста. Ответьте на это видео. Ну, еще как-то можете написать. Или можете просто ссылку э, вставить. Ну хотя нет, нужно что-то написать, иначе могут проигнорировать. Ну в общем. Что отреагировали. Я написал компанию Samsung, и мне робот Samsung написал. Если нам это будет интересно, мы вам ответим. Вообще-то я не к роботу писал, а писал письмо президенту компании Samsung. Это я к тому, что бюрократия Samsung погубит эту компанию. Но для этого я и голодаю. Поэтому помогите мне в этой равной борьбе нет, в голодовке мне помогать не надо. Вода у меня есть. Чай у меня есть, нет, который я уже ненавижу. Сахар белорусский тоже есть. И российский, кстати, есть навалом. Вот. Почему, что я э, кушаю, можете посмотреть. Из еды в вода. Плюс там, ну, посмотрите предыдущее видео, будет интересно, что такое голодовка. Э, что происходит. Я обещал правду говорить, поэтому много видео, которые правдиво рассказываю о своих ощущениях, состоянии тела во время голодовки и так далее. Поэтому смотрите предыдущее видео. Продолжаем. Сегодня я хочу рассказать о очень серьезном вопросе. Потому что вопрос этот, если вы, как говорится, проигнорируете, вы потеряете очень большие деньги. Если вы купили смартфон Samsung, самолет дисплея, самолет дисплея. а я с этой проблемой лично столкнулся, потому что с самолетами никогда не сталкивался. В основном экраны IPS, у IPS там свои заморочки с экранами, а с самолетами не сталкивался, поэтому я брак сразу не распознал брак экрана вот. и как всегда когда закончилась гарантия этот брак начал проявляться еще больше вот но это отдельный разговор поэтому это одна из тысячи причин почему я устроил голодовку я хочу чтобы компания Samsung делала качественные э, устройства потому что это все связано с экологией Подписывайтесь на мой канал, там будут такие вещи про экологию, о которых вы раньше ну, не знали. Может быть знали, но вам преподносили это под другим соусом или вообще игнорировать. Потому что то, что сейчас происходит, можно с натяжкой называть борьбой за экологию. Это, это просто какой-то трэш. Вот. Получается такая тема, что когда я обратился, мне как бы отказали в этом. Судиться я не стал. Хотя можно было, вот. Я решил с бюрократией, с этой бесполезной, я решил пойти другим путем. Ну, добьюсь решения вопроса с своим устройством. А дальше что? Ведь проблема не в том, что аппарат некачественный. Все мы достойны на ошибку, так бывает. Но когда компания Samsung просто игнорирует свои косяки, это, это недопустимо. Можно все простить, ошибки там, ну понятно, что не всякую, но такие ошибки, производство сложная штука, тем более такого сложного аппарата, сложных систем, схем и так далее. Но то, что просто отфутболивают по формальным принципам, это вот как я написал письмо, и не робот написал, ждите ответа от прибора. Вот, поэтому подписывайся! Отправь письмо, скажи, ух, компания Samsung, ответь на это видео. Вот. Значит, в чем, в чем заключается эта проблема? Стоимость замены экрана, она очень большая. Даже в гарантийный ремонт, в гарантийный срок. Ребята, я буду 60 дней голодаю, поэтому могу подтупливать. Переписывать не буду, как есть, так есть. Поэтому здесь не Малахов, не СНН, поэтому человеческие взаимоотношения, общение. Значит, Ситуация такая, вам с вероятностью 70%, чем дальше вот вы купили аппарат, чем дольше вы им пользуетесь, да, чем ближе к концу срока, тем с вероятностью 90%, что вам откажут в замене. Посмотрите в интернете, это просто, когда не сталкиваешься, но ну, многие сталкиваются. Это реально проблема у компании Samsung, там много экранов бракованных, от AMOLED. Вопрос не в том, что их много, вопрос, вопрос в том, что людей просто кидает компания Samsung на ремонт. И еще есть такая ситуация, вот человеку заменили экран, да, на новый, но там, скорее всего, но ну, это мои догадки, есть еще какая-то проблема уже в схемах там в самом теле смартфона, не в модуле экрана, и человеку поменяли, он проходит какое-то время, и у него опять этот экран перестает работать, а уже все, как говорится, гарантия закончилась, и человека все никаких он не может никаких претензий удовлетворить. Значит, по нашему белорусскому законодательству, если ремонт стоит более надо уточнить, ну по-моему, что 30 или 40 процентов от стоимости самого аппарата то этот ремонт считается неэффективный и человек может забрать деньги и купить себе другой аппарат либо поменять на аналогичный не знаю, как в вашей стране это, но есть такая тема поэтому даже если у вас с ремонтом экрана получилось то есть Уточните, сколько стоит, вам обязаны предоставить эту информацию, запомните, сколько обойдется ремонт, не просто экран, а стоимость полная. То есть, понятно, что вы не заплатите, но если этот ремонт вы на калькуляторе посчитаете более 30%, в вашей стране, скорее всего, тоже такая тема есть, то вы вправе отказаться от ремонта, потому что, понимаете, вскрытый аппарат, тем более их клеют. Вы сто попадаете на водонепроницаемость и так далее и так далее. Еще плюс корявые руки там поковыряются. Все-таки человеческий фактор избежать нельзя. И этот вопрос я хочу задать компании Samsung. И у меня есть предложение, как это поменять эту схему, чтобы компания Samsung была лучшая в мире на планете. Земля. Вот. Ну по образованию инженер, поэтому я как бы понимаю, что к чему вот значит ситуация такая вы приобрели аппарат даже если вы сейчас смотрите и вы приобрели аппарат кстати я сниму видео как правильно приобрести ну любую технику в мире любую ну начну со смартфонов то есть э, планшеты смартфона электроника ох там будет интересно потому что я просто вот стоит прийти в магазин постоять пять ну, минут посмотреть как люди покупают сложно бытовую технику смартфон тогда у меня волосы дыбом становятся как людей просто тупо разводят но это отдельное отдельное видео пишите кстати интересно вам это не интересно я тогда быстрее его сниму вот значит переходим к главному значит вы купили смартфон или будете покупать понятно что в магазине вам такую проверку не, не дадут сделать но Хотя есть идея, я чуть попозже ее озвучу, но она почти нереальная, почти нереальная. Вот. Значит, ситуация такая. Понятно, когда у вас аппарат совсем погас. Кстати, здесь компания Samsung, когда у вас экран гаснет, да, может отказать. У них там прописано, если этим тоже нужно разбираться. Ребята, вы гибкие экраны делаете, а в, в инструкции вот откройте свой, вы же не читали, откройте инструкцию э, на свой Samsung, почитайте, там написано, нельзя ну, недословно, нельзя надавливать на экран. Я понимаю все, что не надо, ну так а как, что, а как раскладной вот этот... Э, ваши инновации вообще их нельзя раскрывать или что? Если почитать вот инструкцию, я не знаю как для европейских стран, для нашей э, э, Беларусь, Россия, Украина для, для моего отечества, Беларусь, Россия, Украина это мое отечество, так что мы вам не отдадим его. Вот и получается, что э, как э, если вы хотите, чтобы компания Samsung Выполнила все свои гарантийные обязательства? Пожалуйста, не вскрывайте коробку! Не вскрывайте, потому что что бы вы ни сделали, там написано вот, это нельзя, это все, это вы гарантии потеряете, надавливать на экран нельзя, то нельзя. Вот, это как купить сковороду и сказать, а жарить на ней ну, нельзя. Нельзя жарить на ней. Вы же можете поцарапать там покрытие и так далее. Ладно, много воды, извините. Так, поехали. Значит, неисправность проявляется как поначалу она проявляется как будто у вас экран чуть чуть меняет вот чуть темнее становится и вот так вот под... скачет то есть это на уровне как бы такого мимолетного наблюдения то есть это нельзя вот взять перед собой смартфон да и там опа-опа -оп поргает он так не будет моргать то есть он в каких-то условиях будет э чуть-чуть темнее становится. Вам будет казаться, что это некорректно работает. Вот мозг так срабатывает. Но особенно человек, который в теме... Когда вы не в теме вообще не заметите, так что запоминайте. У вас будет казаться, что экран, амалет экрана, он немножко как бы темнеет и как будто у вас некорректная то светлее, то темнее, и вы не понимаете, вроде ж, как бы корректно работала автояркость, а тут что-то перестало. Особенно это будет видно, когда у вас не автояркость, а просто яркость стоит. Что-то да. раз, это... У вас даже будет вот это дисплей, вот этот, который там, точки Always Display, или как он там, прокладки женские, да? Ну, ну вот как-то... Вот. Значит, такое ощущение, что у вас эта надпись вот эта в темноте будет немножко моргать, хотя в темно, да, она будет будет казаться то на ярче, то светлее, хотя фон не меняется. Но это будет проявляться не прям как о, вот оно. Нет, оно будет так. То голова будет, память будет человеческая срабатывать сравнительная и будет понимать, что-то не то. Значит, чтобы если у вас такого нет, или вы не можете определиться, что мы делаем? Мы берем смартфон, смартфон и помещаем его в холодильник на нижнюю полку, не в морозильник подождите, по порядку, в холодильник для начала там у вас в холодильнике в любом плюс 4, плюс 6 градусов поместите его на нижнюю полку желательно достать из чехла то есть, чтобы он был как есть да? положить на нижнюю полку ну, минут на 20 минут на 20 чтобы он не... температура смартфона снизилась до 20... Ой, до 4-6 градусов типа плана плюс 4 плюс 6 было вот вы можете более экстремальный вариант посмотрите на какую температуру рассчитан стабильное устройство стабильная работа вашего устройства Но у samsung есть минусовые температуры в морозильнике до минус 18 от минус 15 и выше ну минус 18 и выше Значит, что вы делаете? Можете в морозильник положить, ну, минут на 10, скажем так, чтобы он у вас немножко замерз. Значит, не забывайте, что когда вы его э, заморо... э, в хо... этот самый в холодильник покладете, да, вы его достали, проведете тест, который я вам сказал, и потом заверните его в одеяло, ну, толстое что-нибудь, чтобы он постепенно температуру свою вернул. Если у вас смартфон не водонепроницаемый, у Samsung есть такие, и это тоже минус, и об этом тоже мы будем разговаривать с президентом компании Samsung у меня на этой кухне, вот, даст Бог. Или президент компании Samsung, кто быстрее, кто из них первый, <свес> что Бог дал дожить? а с голоду не умереть, а президент Самсунг, чтобы у нее хватило благоразумия. Ну, жизнь, она вот интересная, я даже не знаю, чем это закончится. Но вот ваше, твое <coughs> а, обращение через форму, письмо президенту Samsung, она тоже поможет в этой ситуации. Ладно, поехали дальше. Вы его заверните, потому что, если он не водонепроницаемый, у вас будет а, а, конденсат, который внутри там будет... Может осадиться, как бы не очень хорошо для смартфона. Хотя зимой вы же его достаете пользоваться. Но это я для вас, чтобы вы уже так не переживали. То есть заворачивайте, пусть он тогда полчаса, минут 40 оттает. Там, ну, час может, потому что когда типа, ну, постепенно он будет оттаять, он не будет конденсат образовывать. Значит, поехали дальше. Полежал он у вас, замерз. Смотрим дальше. Берем смартфон, включаем его включаем сначала э, без автояркости значит э, без автояркости включаем и сначала выводим в максимальную яркость максимум можно включить блокнот Samsung. там белая тема и будет на этой белой теме значит видно э, какие-то артефакты значит что у вас может произойти если у вас брак экрана значит первое у вас может быть какие-то черные полосы вот реально будет черная или она моргающая серая там темная то есть снизу полоса там посередине ну как правило снизу потом что может быть у вас могут быть такие знаете языки пламени вот как будто у вас такое огонечки такие э, синие зеленые красноватые там розы вот что-то типа такого вот внизу экрана кверху там у вас может э, когда Значит, посмотрели, что еще пятна могут какие-то появляться. Значит, вы не пугайтесь. Ну, если у вас это появилось и не исчезает, то вам повезло. Несите в гарантию, они вам должны это все поменять. Если у вас оно если у вас самая такая сложная поломка. Брак, брак не поломка, это брак, ребята. Значит, у вас просто это, как он только начнет прогреваться. Поэтому это нужно сразу делать, как из холодильника достали. Из морозильника попроще, он дольше остывает. Вот. У вас, как он только по мере прогревания, эти все симптомы уйдут. Значит, может измениться фон белого экрана. Значит, попробуйте на различных яркостях. Может ну, мерцать начать очень сильно экран. Вот. При различных этих Этого быть не должно Самое интересное, вы можете его купить в теплую погоду Проходить До, до зимы Будет теплая зима Ну там плюсовая, у вас закончится гарантии И на следующую, скажем так Попадет так, что вторая зима Будет уже близко И у вас будет холод там И вы попадете на экран смартфона А это ведь всего лишь брак Самсунга Это их косяки, они должны это бесплатно устранять есть тема с, со сроком службы. Но там еще сложнее вам придется идти в сутки. Вам это надо? Ну, вам этот геморрой, извиняюсь за выражение, нужен? Хотя медицинское, медицинское. Поверьте, это не нужно. Вы потратите кучу времени и так далее. При этом техника Samsung, она не дешевая. Вот. Она мне нравится. Идея нравится. Концепция мне нравится. Ну, это вот отношение к клиентам, поэтому я и голодую голодов И сейчас голодаю. Значит, запомнили. Достаем. Включаем. Еще тема может быть. Выберите, вот в этом в блокноте, там можно фоны закрашивать раз, различным цветом. Выберите весь фон. И попробуйте красный, зеленый, синий, три основных цвета. Если там будут тоже какие-то артефакты, либо возьмите с интернета или зайдите в интернет в. Картинки выберите фон красный там и прям в, в режиме вот в таком э, посмотрите как что яркость меняйте э, как меняются могут появиться полосы на красном цвете какие-то ар, артефакты полосы других цветов все ребята это надо идти там это... сразу говорю скрин видео вы не запишете у вас будет идеальная картинка нужно будет брать можете подготовить кстати советую дополнительное устройство да и включите его. И можете сразу сказать, не стесняйтесь этого, что при какой температуре вы что вы его положили в холодильник и так далее. Это не нарушает гарантийные обязательства. Телефон должен работать в пределах по температуре. Вам назначат экспертизу и переэкспертизе, если вдруг начнутся с эрбортом, а такое может быть, ну у вас процентов что вы докажете, когда у вас будет видеозаписи, что вы в холодильнике это держали, там и так далее, и так далее. Ну, сам холодильник можно не записывать, сами проблемы запишите. У размахался ты карандашиком. Вот, значит, понятно, да? Холод. Артефакты на экране, мерцание может быть, с прогреванием это все от... исчезает. Просто этот брак, он будет постепенно еще хуже, хуже, хуже становится. Если раньше, например, у вас при там плюс там плюс семи, даже плюс да, плюс 10 у вас не будет никаких артефактов вообще никак, то уже потом через 3-2, может через месяц, может через 2, через 3, у вас может быть уже при плюс там, я не знаю, там 7 уже появляться, а при плюс при, у вас даже при плюс 15 уже может появляться А при плюс 12 у вас просто будет пол черного экрана Или часть черного И вы не сможете им пользоваться Вот такой проблемой я столкнулся Все работает, там камера, все, все классно, все четко А у вас нижний ряд, вот вы э, э, позвонить хотите там куда-то А ладно, куда нажимать -то? Куда нажимать пол черного экрана? Вот так чернота, может ниже быть может вообще пол черного экрана и вы приходите домой, в квартиру отогреваетесь или феном я потом дошел до фена а потом дошло уже до того, что нужно было на горячий ну, ярко ну, я это сам включать э, большую температуру, чтобы отогреть эту зону вот потом я на тостере грел Фен женский, я не ношу с собой такие <смех>, вещи, но это отдельная история, пишите, расскажу. Там... <смех> Чуть все печально не закончилось, ладно. Вот, значит, идея понятна. Холодильник, морозильник. Просто сразу, если вы в морозильник покладете, да, вы сразу поймете, как говорится, морозильник вам послужит, скажем, вы взглянете в будущее. То есть, если у вас при минус там... В 18 что-то появится на экране, значит у вас через месяц 6-10, ну как раз как гарантия закончится, у вас это вылезет уже при плюс 15, ребята. То есть вы так осенью вышли, раз, а у вас полэкрана. Ни перезагрузка ничего вам не поможет. А, кстати, я, я же вам обещал говорить правду. Ну, когда было, нужно очень срочно позвонить. А я его принципиально не ремонтировал. Я с компанией Samsung там делал беседы. И до сих пор не ремонтирую принципиально. А вот. Значит, мне пришлось его в трусы класть. Там теплое место. Да. И он там быстрее отогревается, чем... Протестировал на всех местах. Там самое теплое. Вот как-то так. Ну, правда же, обещал гореть. Вот, значит, помните, говорил про тест. Значит, как можно в магазине протест тестить. Ну, это только если у вас какой-то знакомый там. Значит, у них бывают холодильники. Просто попросить, вам вскроют коробку, включат и покладут этот аппарат в морозильник. Значит, тема та же. Подготовьтесь в этом. Ну, самый оптим... ну, не оптимальный. Есть еще внутренний тест. Набираешь в Samsung определенную комбинацию можно там экран потестить и так далее кстати можете заодно еще проверить чувствительность экрана пальцем поводить там в блокноте если у вас работа просто потом не во всех сейчас современных я не знаю там какой-то был пробел перестали стать то есть вводишь в номера набирателей и выходишь там в тестовое меню там можно весь телефон потестить потом почему-то это в некоторых смартфонах перестали делать может сейчас опять что-то появилось я не в тренде не в теме напишите если что, вы можете написать на каких какие-то новые коды, поделитесь с другими, подскажите. Если есть такая тема, еще проще. Там цвета меняются, там вы сразу можете проверить чувствительность экрана. Значит, суть такая. Просто знакомый, он прям идет в свою кухню, там, где они кушают, в морозильник кладет. А, значит, э, э, этот смартфон, пока вы там потрещали с ним минут пять, 5-10 минут выносит, вы сразу этот тест делаете, все окей, все по рукам, спасибо, дружи, дружи и так далее. Второй вариант, не знаю, мысль такая есть, ну как наяву, значит, вы берете пакет целлофановый, да, берете, значит, бутылки пластмассовые, есть с водой, они такие квадратные бутылки, да, квадратные, значит, там небольшие бутылки, там на литр, да, но главное, чтобы, они, чтобы были две плоские поверхности, еще в идеале, если у вас будет сумка-холодильник, знаете, там с фольгой внутри. Так, что я его держу? Фу, аж устал. Ну, в общем, идея понятна, да? Вот. Кстати, этот смартфон тоже бракованный. И Samsung отказала в ремонте. Вот такие, ребята. И этот смартфон не мой. Я посоветовал, когда я, я раньше на других смартфонах сидел, потом значит, попробовал Samsung. Мне понравилось. И потом, значит, я начал, по функционалу начал людям там советовать Samsung, ну, люди начали, тоже решили попробовать. Значит, я кому не посоветовал, всех брак одного динамика, потом экран довернулся, второго экран, экран, да, экран. И везде отказ, только динамик стали поменяем, а экран за ваш счет. Ладно, и эти люди ушли с Samsung. Ребята, samsung а у президента компании Samsung, ну как можно друзей во врагов превращать через компанию Samsung? Вот, в общем, сейчас они ушлят конкурентам. Если бы эта техника была дешевая, да, ладно, это отдельный разговор. Я потом, когда все по итогу, я расскажу свои идеи, там поделюсь с вами то, что по поводу как что. Я не удивлюсь, если конкуренты эти идеи себе эксклюзивно заберут. Ладно. Так вот, смотрите, ситуация такая: нужно две бутылки с, плос... с плоскими сторонами, да? Холодильник, сумка холодильник. Если нету, ну нет, и нет, там ничего не поделаешь. Тогда какой-нибудь, я не знаю, там, полотенце, там что, что там пакет. Но опять же, подумать, что вы просто вор, значит приходите туда, пока там что-то там разговор какой-то Понятно, что коробка бывает запечатана, распечатает Нужно этот телефон включить, чтобы он включен был, да, и положить его в этот самый Между двумя этими бутылками присутствие менеджера там, я не знаю, как у них же там камера стоит, как это будет выглядеть, я не знаю, но вот такая мысль А как по-другому? Дело в том, что вы когда купите этот аппарат, вы придете, сделаете тест у себя по нашему белорусскому законодательству вы уже не сможете его вернуть. В сказке про 14 дней это все тут. Это все ерунда. Вы обязаны подать, ну что, по возврату, что у вас обязаны принять Нет, нет, ребят, по законодательству. это тоже проблема. Но это проблема не компании Samsung, хотя она тоже могла бы быть заинтересована в этом. Но я тоже работаю над этой проблемой, но это... Позже, Чуть позже узнаете, так что подписывайтесь, будет очень интересно. И для Беларуси, и для России, и для Украины, да и для всего, всего мира, Ух, как загнул. Так вот такая ситуация, получается, что вы не сможете вернуть, вам нужно будет отдать на экспертизу, ну это не экспертиза, а проверка на качество, экспертиза немножко другое. Значит, проверка качества будет 14 дней, вы будете 14 дней без аппарата. Тем более не забывайте, что любой аппарат, смартфона, это тоже проблема, ее нужно решать, у меня есть идеи. Это как твоя личность, ну, ну, это как часть тебя. И вот когда вы это отдаете, а в сервисный центр там везде говорят, что вы должны эти данные скопировать, которые у вас есть, переместить, потому что не гарантируют. Да, скорее всего, с вероятностью 99-99 вам отдадут аппарат чистый как слеза, без того, что там было, потому что это одна из фишек технического там центров Они сначала, первое, что они делают, сбрасывают все, чтобы, а, вдруг это ошибка какая-то. Ну, начинают с простого. Вот, поэтому скопировать не так все просто, все свои данные, а тем более, если у вас программы какие-то установлены, настроены, там куча нюансов и так далее. А если отдавать аппарат своими этими, там есть конфиденциальные данные, которые могут утечь в другие руки. Ну, это вот как... Можно сравнить с тем, когда вот вы приходите в вашу квартиру... Ограбили. Нет, не ограбили. А у вас произошла кража в квартире. И вот видите, в вашем белье ковырялись. такой, ну... Почитайте, что люди пишут. Этот... О, где тут дерево? Где тут дерево? Их... Ех... Потом постучал. А, нет, есть, вот. Постучал. Вот, Поэтому есть такая проблема. Видео получилось длинноватое, наверное. От души посмотрите. Значит, э, серьезно. Аппарат недешевый Samsung. Ремонт недешевый. Головная боль большая. Побегать придется. В аппарат влезут кривыми ногами, руками. Ну, это уже не то, как говорится, его лишат, не, они это первородность, не то, что вы подумали, но лишат, да, вот, проверьте свой аппарат, очень рекомендую, ну, как дело за вами, конечно, ну, вот я попал с такой темой, и вот, поэтому, одна из тысячи вопросов, которые у меня есть в компании, которые я хочу решить. Это и цель голодовки. Это и есть цель голодовки Samsung. Надеюсь, я вам помог. Кстати, кто проверит, пишите внизу. Кто попал, ну, попал. Ребят, не, не теряйте надежд вперед. Вперед и вперед. Ну сразу говорю, записывайте, сразу готовьте какой-то второй смартфон или второй какой-то. Если можно выставить время, выставляйте, когда съемка ведется. Потому что судьи это тоже доказательство. Вот, и снимайте, снимайте, свидетеля можете еще пригласить, если вылезет такая бяка, вперед меняйте, не тяните, не тяните. И сразу говорю, если у вас произойдет проблема, что вам поменяют, опять это вылезет, не соглашайтесь на третью замену, вам нужно менять уже, потому что мне кажется, что в материнских платах какая-то там за, за, э, брак какой-то есть. На этом все, извиняюсь за длинное, извиняйте за длинное видео. Напиши президенту письмо президенту Samsung, как я просил в самом начале. Все, до встречи. Ух ты, как шумно получилось. До встречи, ребята.